Эта ужасная история произошла в Испании сто лет тому назад. Ее звали Соледад. Она была совсем юной и очень красивой девушкой. Маленькая хрупкая фигурка, копна длинных черных волос, широко распахнутые миндалевидные глаза, красиво очерченные алые губы. такой соледат описывали все ее видел, а те, кому посчастливилось общаться с ней чаще, отмечали также ее веселый нрав и искреннюю доброжелательность к людям. Солидат всегда стремилась понять и поддержать ближнего, считая, что любое зло, дремлющее в человеке, может исчезнуть или же вообще не проявиться, если каждый научится понимать ближнего. И так было в ее жизни до одного ужасного дня. У солидат, как и у всех красивых и запоминающихся девушек, была соперница. Звали ее Карина. Она была такой же красавицей, но с более жестким сердцем. Карина завидовала подруге, ее красоте и тому, какое внимание ей уделяют мужчины. И однажды в сердце девушки созрел план, как погубить подругу и навсегда отвадить от нее мужчин. Замысел Карины был изощренным и крайне жестоким. Она задумала напугать девушку так, чтобы лишить ее рассудка роскошных черных кудрей, которыми так восхищаются все парни в округе или даже жизни. Любой исход был хорош. И вот Карина заманила подругу в уединенное место в лесной пещере, где кишмя кишели тарантулы и другие большие пауки. План девушки был простым. Сперва насладиться криками ужаса подруги, которая до смерти боялась пауков, а затем помочь ей выбраться из пещеры чтобы не вызвать подозрения в будущем. А что будет дальше, Карину не волновало. Не смогут спасти подругу, отлично, на одну соперницу меньше. А если же спасут, тоже хорошо. После перенесенного ужаса, девушка уже не будет такой же красивой, как раньше. Бедная солидат провела с пауками три минуты. Но этого было достаточно, чтобы получить опасную для жизни дозу яда. Девушке на помощь быстро пришла подруга и охотившиеся неподалеку парни. Ее принесли в дом, пригласили опытного специалиста, но все было бесполезно. Солидат умирала. Перед смертью она поняла, кто хотел навредить ей но не нашла в своем сердце сил простить и понять подругу. Соледат умерла на второй день после происшествия, но вскоре вновь вернулась в мир живых. Яд пауков не только забрал ее жизнь, но и дал ей новую. Девушка превратилась в мстительное чудовище огромного тарантула, человеческим лицом прежним на первый взгляд осталось лицо но и оно было лишь маской и прежний солидат алые губы теперь скрывали паучьи жевала, глаза стали двумя смоляными каплями а лицо побелело и высохло и только волосы роскошные черные кудри Красивыми локонами падали, теперь уже на уродливое паучье тело. Так родилось чудовище, что и поныне обитает в Испании, скрываясь от людей в укромных уголках. Но каждые пять лет оно выползает на поверхность, чтобы есть. Три ночи подряд оно нападает на людей, и утаскивает их к себе в дом, или же убивает на месте. Никто из живущих ныне не видел его, и никто не знает, как его убить. От чудовища не спасают ни крепкие стены, ни глубокие реки, ни густые леса. Каждые пять лет в середине лета людям остается лишь запереться в своих домах и молиться чтобы оно прошло мимо.